Всех приветствую, друзья! Сегодня у нас 1 марта. Утром минус 24, сейчас минус 15 на бассейне нахожусь. Снег чистый. Послушал Путина. Оружие у нас конечно мощное, но до сих пор. Самое сильное оружие это, наверное, холод России Который сейчас вот 1 марта Вот смотрите, я в валенках Так что Враг не пройдет Дорогие друзья Немножко пройдем По Бассейну в снегу Открытый бассейн Бавлинский